Всем привет ребятки, с вами как всегда на связи я дядя Ваня И это видео посвящается тем, кто не знает, как найти бесплатные халявные премиум кейсы Помимо того, что можно их обменивать в шопе, есть еще тайные кейсы, которые можно найти в пасхалках инвен... Ну а прежде чем мы начнем, я бы хотел вам сказать, ребят, о том, что на канале Дядя Ваня Лип Каждый день у нас вечером проводятся турниры, кастомки, розыгрыши, всякой интересности Обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, прожимайте лайки под видосами Пишите комментарии под любыми видео, которые я выпускаю Отдельное спасибо ребятам всем, кто участвует в данном событии, поддержки канала Я хочу сказать огромное-огромное спасибо Погнали! Итак, ребят все, на самом деле не так уж и сложно Просто когда мы заходим в игру Нам нигде об этом не оповещает, И мы просто-напросто идем в матч Идем в ТТМки Развиваемся, да, как-то набиваем свой скилл Но на самом деле, если обратить внимание На весь вот этот вот Ивент, да, который у нас здесь вот э, Имеется, да, ивент вверху Если здесь посвайпать Вот, я сам лично об этом не знал Спасибо огромное моему модератору Моему другу Кату Вот, если сюда вот Перейти, вот видите, здесь у нас новая рулетка на шмотке, да, имеется, и если сделать вот такую волшебную махинацию, это волшебство должно случиться, типа если вот так вот перейти, и нажать вот на рюкзак, то типа мы получаем фонарик и получаем кейс, который называется премиумный, ребят. Огромное спасибо коту за эту информацию. Желающие поддержать кота, ребятки, айдишка сверху в левом углу на экране, также будет закреплена в описании, обязательно прожимаем лайки под это видео, всем спасибо, если помогли от души душевно в душу, с вами был как всегда я, дядька Ванька, до скорой встречи и пока.